Ха. на районе Да. Завтра, не знаю, а чё? Какие выборы? Ты чё? Не пойду ни на какие выборы. Ты ж знаешь, что я не хожу никогда на них. Там без нас и так понятно. Ладно, давай, я уже не могу с разговаривать. Я спать хочу завтра. Спаться хочу. Угу. Все, давай, не звони мне. Все, давай, нафиг эти выборы. Выбор, выбор. Вы что они там выбирают? Эй, дядя, вставай! Всем привет, мои дорогие подписчики. Мы находимся на задержании или спецоперации, а не важно. Самое главное, по новому закону, если это видео наберет миллион просмотров, то я получу очередное звание. Давайте поможем мне подняться по этой карьерной лестнице. Менты рулет. Вы кто такой? Что вы у меня делаете дома? Это же незаконно. По закону мы имеем право заходить в любое помещение и делать все, что захотим. <рискотворение> Смотри, что я в холодильнике нашел. Как раз в отделе. Что, ага, да? <рискотворение> <рискотворение> проснулся там да? же? Вставай, дядя, поехали. Куда? Как куда? Ты что, не слышал по новому закону? Призывной возраст продлили до да, 60 лет. Давай вставай, поехали! Кавит, я чанчу. Я уже служил. Он же нас штраф роится. Дядя, ты понимаешь, что только зато что ты говоришь на запрещенном языке, мы можем засадить тебя ненадолго. Подождите. Я что, не могу у себя дома говорить на своем родном языке? У себя в Калмыкии? Какой Калмыкии? Ты находишься в Эллисинском районе Астраханской области. Эй. Чего? Пошли вон клоуны. В смысле клоуны? Никакой жизни я себе не хочу. Надо идти на выборы.